Я иду к тебе навстречу Через лето, через зиму Я иду к тебе навстречу Я хочу быть только твой Знаю, что тебе я встречу Я узнаю, я увижу Я скажу тебе при встрече Будьте вы моей женой Я увидел вас на фото В телевизоре, на стенде Я увидел и подумал Помните ли вы меня? Все равно решил найду вас, все равно я вас увижу, чудеса имеют место передачи. Жди меня, Когда любовь охватит нас Своими крепкими когтями, Когда за взглядом гордых глаз, Следим мы робкими глазами. Когда случайно полюбим Через года несем мы это И в чудоверии мы летим И только думаем об этом Это было так недавно Был обычный день нормальный Помню, было много снега И уж начало мести. Я заметил вас у края И подумал, ах, какая! И окошко открывая Предложил вас подвести Помню, ехали недолго До какого-то поселка. Мы приехали на место Вы сказали мне адью все так быстро и без толку Вы заколку Я успел вам дать визитку Вы сказали позвоню Когда любовь охватит нас Своими крепкими когтями Когда за взглядом гордый глаз Следим робкими глазами когда случайно полюбим Через года несем это И в чудоверие мы летим И только думаем об этом И в чудоверие мы летим И только думаем об этом